Вы замечали, что узнать истину очень просто. Кладезь истин – это любой сборник поговорок, пословиц, то есть это та народная мудрость, которая прошла через века. А теперь еще один сложный момент. Дело в том, что если мы присмотримся, то эти поговорки и пословицы, они бывают противоположные. Даже очень часто. То есть, например, кто не рискует, тут не пьет шампанского. Семь раз померь, один раз отрежь. То есть одна поговорка нам говорит об осторожности, а вторая нам говорит о том, что нам надо действовать. Если мы посмотрим на социальные шаблоны, то, как правило, они... Повторяют такую копию этих истин, и они тоже часто противоположны. К чему я все это? Дело в том, что у нас в жизни бывают ситуации, когда нужно действовать. И точно так же у каждого человека бывают ситуации, когда нужно хорошо подумать. И в данном случае у меня есть поговорка, в этой жизни главное не перепутать, когда улыбаться, когда морду бить. То есть вот здесь это и называется мудростью, когда человек делает то, что нужно в этот момент времени. То есть когда ему нужно подумать, он думает, а когда ему нужно действовать, он действует. Так делают, конечно, не все, а точнее все когда-нибудь делают неправильно. Есть устойчивый миф о том, что есть какие-то люди, у которых все всегда получается, у них нет проблем, они как... у них все хорошо в жизни. Вы знаете, хорошо это... Понятие очень философское. То есть, когда ты адекватно относишься и к удачам, и к неудачам, и к тому, что может быть, и к тому, что было. То есть, это такое мудро-философское отношение к жизни. То, скорее всего, это... Почти всегда хорошо. А вот, э, и это не значит, что данный человек не переживает каких-то эмоций. Мы люди, поэтому у нас есть весь спектр эмоций. Это и положительные эмоции, это и отрицательные эмоции. Э, мы не можем их не переживать. То, что... Э, Попадаются на пути разные люди, да, это тоже факт. То, что попадаются разные проблемы, да, это тоже факт. И у всех людей что-либо случается в жизни. Поэтому... Точно так же, как знания чего-либо нам не всегда помогают в каких-либо ситуациях. Ровно как и незнание чего-либо точно так же нас, нам не помогает. Каждый человек живет сам по себе и сам за себя. Конечно, очень хочется помочь ближнему, рассказать ребенку, как нельзя делать напомнить себе, что нельзя ребенку рассказывать, как нельзя делать. То есть мы многие вещи знаем. И, тем не менее, мы многие вещи делаем. Ругать себя потом или нет, собственно говоря, выбор каждого. Но на этом месте бывают все люди. Нам кажется, что истина это что-то стабильное, беспрекословное, и это то, что прошло через века. Да, на самом деле так и есть, но только это противоположные часто вещи, И истина и одно, и другое. Яблоко зеленое истина, яблоко красное тоже истина, потому что есть и то, и другое. Поэтому каждый раз мы живем правильно используем истины, иногда даже используем их тогда, когда нужно. Как понять, что когда использовать? Вот здесь хороший вопрос, который часто делается. А что значит делается? Дело в том, что он напрямую зависит от самооценки и сформированности личности человека. Когда человек имеет сформированную личность, то ему проще сделать верный выбор, независимо от последствий. Когда человек не имеет сформированной личности, не имеет здоровой самооценки, то очень часто он попадает в ситуацию, что не сделай все не так. Оно связано не с тем, что он неправильно делает, а оно связано с тем, что у него есть убеждение, что он всегда все неправильно делает. Поэтому локус контроля у него на пустой стакан, на красные цветофоры и тому подобного рода вещи. И э, если есть что-то подобное в жизни, то здесь уже скорее всего нужен специалист. Да, это работает, это делается, к сожалению, не за одну консультацию, но в обозримом будущем вы станете совершенно другим человеком, который сможет себе позволять делать правильные поступки и наслаждаться этой жизнью. И очень часто такие люди встречают после этой работы соответствующих людей, с которыми счастливы идут по жизни. Человек ошибок не делает потому что он всегда пользуется истинами, которые есть у него в этой жизни, и либо шаблонами, которые тоже есть в этой жизни.